Привет! Сегодня не буду петь, буду читать, насколько это получится или не получится решать вам. Если понравится, ставьте, не понравится, не ставьте, проходите мимо, много интересного контента на ютубе. Вот микрофон поближе поставил, чтобы вы слышали мое мяуканье. Кстати, буду играть вот опять вот на этих струнах. Вот. Мне нравятся они мягкие, прикольные, пирамиды. Ссылка будет в описании. <свист> Поехали. А, кстати, играть буду в оригинальной тональности, но на бары никакие капедастеры, которые сломались, ставить не буду, потому что почему-то струны плывут, с ним эм, не зажимает нормально. Так что, если кто играет на бары. <паспаллый> вот так, ребят, вот. Оригинальная. Тональность. Сегодня пробовал. Подходит. Тут патрон, патронники, я жалею, что... Головы рубили, зарабатывал вес Тут каждый, кто пил, добивая, нашел Личную выгоду и свой интерес Накал поменел, города Неминуемая яму, лыбу давила и хитна Тут человек пропадал навсегда Самом себе себя же не было видно Карикатур, слово, что вода В голову залез топор Троглади ты, налетай, сохрани ты призорника это пламя на века Тут ракеты поджигали Ожидая благодать, тесная лирика Слух Обнаружила меня ты снова без ответа Но ты потеряли любую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 Тут патрон, патронники, ежели жду. Головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто бил, добивая нашу личную выгоду и свой интерес накал пламени лазарял города, не минуя мою яму, лыбу давила ихидно. Тут человек пропадал навсегда, В самом себе себя же не было видно районный испорченный зелеви Измотаны помоги, босы, кошуны без любви, летают над городом фонари. Так угасала, дикая страсть. Об этом не стоит просить и писать, но я беру силы извне, черпаю, что есть большая история. Началась здесь, и сейчас руины полезут из недр, тянутся выше до неба. Играет моя фанатека Она сохранит человека Верю в удачный исход поединка Если не сейчас знаю впереди Так голову забили злые языки А Нинсон Тут патрон, патронники и ежели Головы рубили, заработы вес Тут каждый, кто бил, добивая нашу Личную выгоду и свой интересно Калпла менял, озарял города Неминуемая яму, лыбу добила их видно Тут человек пропадал навсегда Сам он себе, себя же не было и тут Потом патронники, ежелишку Головы рубили, заработы вес Тут каждый, кто бил, добивая нашу Личную выгоду и свой интересно Калпоменел, лазарял города Неминуемая я, улыб удавила и хитна Тут человек пропадал навсегда В самом себе себя же не было видно Тут потом патрон, патронник, я же лишу. Тут потом патрон, патронник Езжали тут потом патронник езжали жду. По любому надо было не один раз не тот аккорд взять. Ну, это наверное уже мой фирменный, фирменный стиль. Ну как-то так. Все. Всем пока до новых встреч. Всем удачи.